здравствуйте сегодня замечательное июньское утро я проснулся очень рано не спалось дело в том что исполняется скоро исполняется три года как я залил свою бочку самогон ну и пришло время его снимать Но бочка не должна простаивать необходимо подготовить новый материал с которым она будет работать я решил что я сниму несколько роликов эти ролики направлены будут прежде всего к начинающим винокуром поскольку э, им очень сложно ориентироваться в том море информации, которая находится в интернете. Эта информация еще и во многом противоречивая. Я постараюсь как-то облегчить им эту задачу. А может быть и усложнить, ну как получится. Будет три части. Первая часть – это затирание и Вторая часть – перегон. Ну и в третьей части мы поговорим о бочках, о выдержке в бочках, времени ну и так далее если вам это интересно то подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить самые важные детали итак мы начинаем затирание как мы это делаем для начала мы нагреваем воду до 70 75 градусов тепла по Цельсию у нас есть солод Пока вода у нас греется, мы мелем солод. Соотношение воды к солоду у нас 1 4, так называемый гидромодуль. Значит, 4 части воды, 1 часть солода. Но, значит, бак у меня 36 литров. Я сейчас туда буду заливать только примерно 25 литров воды, потому что у меня еще будет 8 килограммов солода чтобы это все уместилось. После того, как у нас согрелась вода до 70 75 градусов, мы туда засыпаем солод и начинаем помешивать. Помешиваем мы каждые 15 минут. Можно, если есть такая возможность, делать и почаще, через 10 минут. Но нежелательно это делать через большие промежутки времени. Наша задача опустить температуру в кубе, до 63 градусов. 60-63. Для чего? Это так называемая мальтозная пауза, на которой происходит основное действие, которое нам необходимо, осахаривание нашего сусла. То есть, из дробины вода возьмет на себя все сахара. Поэтому необходимо постоянно помешивать и ловить вот это вот Температуру. После того, когда мы эту температуру поймаем, нам нужно э, желательно ее сохранять как можно дольше. Я это делаю примерно полтора часа. Ну, о, накрываю чем? Одеялом стареньким каким-то или еще чем-то, шубами, чтобы температура стояла постоянная. Помол. Какой помол нужно делать, когда вы делаете виски? Конечно же, вы же понимаете, что чем меньше вы э, сделаете помол, тем у вас будет больше выход. Но если у вас удастся сделать э, так, чтобы не, не дробилась, не нарушалась оболочка э, солода, зерна, это будет вообще замечательно. Почему? Потому что когда вы будете сливать воду после затирания, она будет легче отделяться, вот. если же вы разрушите э, очень сильно вот эту оболочку, тогда вы, э, ну, вы испытаете трудности по отделению воды от дробины. Необходимо сказать вот о такой вещи, это называется фальч дно, если у вас его нет, необходимо обязательно приобрести, иначе вы намучаетесь с различными просеивателями, мешками. А толку будет мало. Это фальжно кладется в куб на дно. Когда вы отделяете сусло от дробины или дробину от сусла, вам это будет сделать очень легко. Ну вот, температура идеальная. 72 градуса. То есть самое время сейчас внести туда солод, чем мы и займемся. Солод уже готов, у нас уже готов. Ну, как я и говорил, необходимо контролировать температуру. Вот как только будет 60 63 градуса, необходимо укутать бак. Вы знаете, у меня уже 63. Все, остановились. Поэтому я прямо сейчас же укутываю все. И через 15 минут каждые буду помешивать. Полтора часа держать необходимую нам температуру. И через эти полтора часа каждые 15 минут мы будем тщательно перемешивать все, что у нас там есть. 78 градусов. Самый раз. <как> <как> Если вы готовите для десятилитровой даже бочки основу, самогон, то вам придется сделать, как у меня в 36 литровом кубе 5, а то и 6 заторов. Соответственно, мы можем очень хорошо на этом выиграть. Я нагреваю 20, 25, а то и 30 литров воды для промывки. Градусов 75-78. Для промывки дробины, когда солью основное сусло, минут 15 подожду. И э, потом вот эта промывочная вода пойдет в следующий затор. Некоторые делают там 5-6 литров, э, промывают э, дробину, и следующий затор делают э, с новой водой. Но это неправильно, это неэффективно. Ну вот, прошло полтора часа. Больше я этот процесс не делаю, э, больше полутора часов. Да, некоторые делают и по 4, по 5 часов. Ну, я считаю, что вот там выбирать уже эти крохи смысла нет. Время очень мало. 5 или 6 заторов сделать, это необходимо плотно 2 дня поработать. Оба выходных вылетят. Так, вот, начинаем сливать. Сусло очень темное, это потому что я применил а, карамельный соус вот немного сюда 300 очень обожженный вот если бы у вас не было фальч дна а, вам вот это вот пришлось бы каким-то образом изобретать а, и а, отделять это очень сложно я помню я пару раз пробовал в самом начале когда начал этим делом заниматься я вам скажу что я потратил несколько часов для того, чтобы отделить дробину от сусла одного затора. Несколько часов. Для того, чтобы отобрать у дробины жидкость, необходимо как-то немножко туда воздух подать. Видите, он сразу. Вот. Здесь еще все усугубляется тем, что мы сделали мелкий помол. Если бы помол был крупный, то проблем с этим практически бы не было. Дробина отдала бы моментально всю жидкость. Но мы же решили, чтобы, что нам необходимо забрать весь алкоголь у солода. Наверное, пришло время сделать промывание солода. Вот нагретая вода. Сейчас она 78 градусов. И все, что здесь есть, литров 25-27, я заливаю в куб. Постоит это меня минут 20, я один раз перемешаю и потом буду смывать. Слили мы. Примерно 30 литров вот, с первого затура, с промывкой вместе. Теперь нам необходимо это сусло очень быстро, э, ну, желательно быстро остудить, чтобы в нем не завелись никакие бактерии. А как это сделать? А сделать это можно несколькими способами. Можно сделать это ванной, налить холодную воду и э, остужать там. Но если вы делаете это летом, то и живете в городской квартире то это не вариант потому что как правило вода холодная она в системе уже теплая и вы будете долго мучиться заранее можно подготовить бутылки с водой и засунуть их в морозильник чтобы они в них замерз лед тогда вы уже эффективнее с этим делом справитесь если вы в своем доме живете и есть у вас скважина то что зимой что летом вы замечательно сможете охладить, но ну, а зимой просто-напросто выставили на улицу и процесс охлаждения пошел быстро. А, но ну, если делать по правилам, то желательно приобрести вот такую машину, чиллер называется. По-русски эта машина называется, ну по большому счету что, змеевик, охладитель. Вот сюда подается вода холодная, отсюда она сливается, выходит. Я скажу, что вот такой вот мощности агрегат, 30 литров моих, за, справится за 20, максимум 25 минут. Охладит до 20 градусов. 20 может быть и не надо, до 25. Вот, а теперь опять стоит перед нами сложная задача. Отобрать у дробины наши сусла. Дробины мы это оставлять не будем. Ну вот. Я думаю, что больше мы выжить ничего из дробин не сумеем. Нам очень много у нас еще отобрала, забрала и не отдает э, суслак. Ну, что делать? Ничего не поделаешь. Дальше нам сливаться времени нет. Нам необходимо ставить следующий затор. Пришло время носить дрожжи. Хочу сказать, не заморачивайтесь, вносите, как указано в инструкции, тех дрожжей, которые вы применяете. Единственное, чего бы я хотел, от чего хотел бы я вас предостеречь, не используйте, пожалуйста, хлебопекарные дрожжи. Здесь нужно использовать специальные вискарные дрожжи, чтобы вкус и аромат вашего продукта был интересный. Не нужно заполнять а, выше 4 пятых потому что солод имеет свойство а, пениться это а, будет очень плохо если он пойдет наверх это нехорошо вот так и этого достаточно будет гидрозатвор не обязательно если у вас маленькая квартира и вы поставите две или три а, бочки с гидрозатвором а, вы не уснете они очень шумят Пару дней будет очень шумно. Ну, дело в том, что солодовые браги очень быстро отбраживают. И за трое суток, скажем, ничего не произойдет. Все будет замечательно и без гидрозатвора. Ну вот прошло два дня напряженной работы. Сделано пять заторов. Что хочу сказать. Если вы увлечетесь изготовлением виски, вам необходимо оборудование большего размера, но ну, хотя бы затирочный бак должен быть ну, литров на 100. Это очень серьезно облегчит вам работу. А сейчас призываю вас подписываться на наш канал, чтобы не пропустить следующий ролик. А ролик этот будет о сбраживании.